Бонжур лезами! Здравствуйте, друзья! Продолжаем искать интересные и незаезженные идеи новогодних рецептов. Сегодня я с вами поделюсь одной такой находкой. Рецепт получается не только вкусным, но и зрелищным. Итак, селедку нужно разделать, убрать кости и мелко-мелко порубить. На крупной терке натереть отварной картофель и желток яйца. В этой закуске мне нужна кислинка, поэтому я измельчаю немного кислого яблока. Также можно просто добавить маринованный огурчик или в крайнем случае репчатый лук. Заготовки заправить майонезом, посолить и приправить. из полученной массы накатать шарики размером со среднее яблоко. Это примерно полторы ложки основной массы. Готовые шарики поместить минут на 10 в морозилку, чтобы они слегка схватились. А пока яичный белок измельчаю ножом как можно мельче. На терке нужного эффекта не получится, поэтому советую это делать при помощи ножа. Морковь и свеклу натираю на средней терке. Обязательно отжать сок из свеклы, иначе яблоки поплывут. Катать яблоки будем при помощи целлофана. Натертую свеклу и морковь слегка перемешиваю между собой. Придаю нужный цвет своему яблочку. Разравниваю свекольно-морковную смесь. В центр кладу шарик и обволакиваю его будущей кожурой. Стягиваю туго пленку и выравниваю форму. Законченный вид можно придать, прокрутив яблочко руками. Перчатки обязательны. Осталось сделать небольшое углубление в яблоке и вставить листик салата. Лучше всего это делать перед самой подачей закуски, иначе салат быстро завянет. Тарелку присыпаю измельченным белком. Аккуратно выкладываю все яблоки. Из этого количества у меня получилось 5 яблок.